Всем привет! Вы находитесь на канале Skyns TV. Ваша задача заключается в том, чтобы подписаться на этот канал, ведь новые видео выходят каждый день. И конечно же, наслаждаться просмотром видео. Посмотрев это видео, вы будете знать, что такое стилизация. Стилизация. Стилизация называет намеренную имитацию наиболее характерных признаков того, или иного стиля в необычном для него художественном и культурном контексте. Этот прием вошел в практику работы различных художников начиная с конца 18 века. Они не только использовали приемы, заимствованные из произведения античности и возрождения, но и переосмысливали в их стиле современные им образы. Особенно интересна стилизация в архитектуре. Она получила широкое распространение в конце 19 начале 20 века, когда многие архитекторы возводили постройки в стиле той или иной эпохи. Например, Марфомариинский обитель в Москве, построенная по образцу храмов 11-12 веков, или особняк Морозовый, возведенный в в мавританском стиле до настоящего времени успешно развивается стилизация в книжной графике, но наиболее важна и плодотворна стилизация в театрально-декорационном искусстве. При оформлении спектакля, тест которого происходит в давно минувшей эпохе, художник должен воссоздать облик прошлого, и помогает ему в этом стилизация. Стилизация применяется и в музыке. К примеру, Шестакович и его команда очень часто использовали элементы музыкального фольклора и мелодики определенных эпох. Прибегают к стилизации и музыканты, работающие в жанрах поп-музыки. Стилизация, в свою очередь, всегда подразумевает творческое переосмысление, а не простое копирование. Вот почему ее надо отличать от подражания, которое также встречается в искусстве. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если узнали что-то новое и полезное, делитесь этим видео со своими друзьями и конечно же присоединяйтесь к Skyns для того чтобы не пропускать увлекательные и полезные видео, которые выходят каждый день, так что на этом канале вы точно не соскучитесь.